Господа, всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня у нас будут новости про Сочи, про Дубай, про недвижку и вообще в целом поговорим о том о сём. Сори, наверное, за то, что возможно как-то будет звенеть, потому что у нас еще не обставленная студия, но информация будет полезная. я надеюсь вы ее оцените. Самая первая, наверное, самая главная новость – это в Сочи представили предварительный генплан города. И основная концепция будет состоять в том, что в Сочи создадут курорт. Они огромное количество малосемеек по 15-17 квадратов, и курорт именно планируется создать мирового уровня. Ну, как бы в Сочи уже есть казино, уже есть крутые пляжи, отличные рестораны строят новую горнолыжку. Их как бы и так 4 строят пятую. И значит будут создавать еще и еще инфраструктуру. Значит администрация Сочи будет всячески препятствовать производству квартир на продажу и нерегулируемому росту населения города. Вообще, развитие самого курорта преимущественно пойдет в сторону Лао, Головинки и Лазаревска, потому что ну, там пока еще есть свободные территории, которые можно застроить, не причинив уже готовым застройкам, которые на сегодняшний день есть. И предусматриваются возможности появления новых транспортных и коммуникационных потоков, яхтенных марин, причалов для постоянного, кстати, морского сообщения. То есть, ну, вы сможете в любую точку города, но относительно в дальнейшем, в ближайшем будущем, значит, добраться на водном транспорте. И это на самом деле хорошо, потому что в Сочи, как вы знаете, летом пробки действительно серьезные. И, кстати, еще вертолетные площадки собираются построить, ребята. Так что я думаю, что мы действительно в ближайшее время с вами увидим хороший, полноценный, современный город, который, к сожалению, дешевым не будет. Сам по себе город, именно как муниципальное образование, будет развиваться в сторону горных районов. То есть это Верхний Юрт, Барановка, Васильевка, Сергей Поле. И там планируют создать всю нужную инфраструктуру для того, чтобы люди в основном жили в своих районах и не перемещались в центральные части города для того, чтобы эту инфраструктуру там получить. И, соответственно, концепция такая, что все должно быть под боком. У местного жителя еще раз для того чтобы он не создавал транспортную нагрузку на уже имеющуюся э, сеть значит движения и это основное решение борьбы с пробками следующий момент значит также касаемо генплана что все предприятия из производства тем или иным образом будут убраны из прибрежной зоны и центральной части города. Вообще администрация намерена освободить большую часть именно прибрежных вот этих территорий и объектов с нецелевым использованием земли под парки под именно ту инфраструктуру для того, чтобы людям было комфортно находиться в городе-курорте, чтобы они гуляли, наслаждались. Это объекты туристической инфраструктуры, сетевые объекты, какие-то спортивные площадки. Ну, в общем, то, что сейчас активно строится в Сириусе, активно там это все показывается. Зоны наблюдения за закатами, какие-то интересные островки с питанием, ну и так далее и тому подобное. То есть... Концепция такая, убрать все, значит, объекты, которые не относятся к курортной составляющей города и сделать их более приятным, вот эту вот первую береговую линию и центральные части самого города. То есть никаких самостроев больше не будет. Акцент именно жилищного строительства смещается в сторону строительства индивидуальных домов, господа. Это очень важный момент, потому что... Если раньше мы с вами видели огромное количество жилых помещений, которые строили везде и повсюду, то теперь будут строить в основном частные дома в отдельных спроектированных поселках. Вот это, вот, я считаю, вообще очень крутая история. И э, будут как мини-поселки, и будут еще некоторые закрытые образования, которые э, также создадут действительно хороший и действительно инфраструктурный город. Самым кардинальным явлением обновлению, извиняюсь. Подвергнется вся инженерная инфраструктура, это водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита, перестройка э, защитных сооружений, то есть волнорезов и всей береговой линии. Вот, то есть новая набережная, волновая защита и так далее, что мы сейчас в принципе видим с вами в центральной части города, активно перестраивается набережная, сделали уже мост от ривьеры к морскому порту и там это все ну, развивается, развивается и действительно смотрится хорошо и самое очень красиво, правда, там э, делают действительно очень красивую картинку, парк Ривьера, например, ну вот именно не парк, а набережная Ривьера, просто муа, конфетка, песня и так далее. Новости по недвижке, значит, господа. Сочи обошел Москву по ценам на жилье в первом квартале 2023 года. Ну, я имею в виду на среднюю цену на квадратный метр. И в среднем недвижимость, опять же, за квадратный метр в Сочи стоит на 20% дороже, чем в Москве, и на 68% дороже, чем в Санкт-Петербурге, товарищи. Вот никто никогда не гадал, да, что в 2014 году Сочи на 68% будет дороже, чем Питер, и на 20%, опять же, в среднем, чем Москва. А если мы с вами поговорим про элитную недвижимость, про вот, ну, элитную, вот не то, что называется, а про реальную элитную, то Сочи, значит, обошел Нью-Йорк и Лондон. И, например, на 1 миллион долларов в Сочи можно купить 29 квадратных метров, жилой площади, в Нью-Йорке 33%, то есть получается на 4 квадрата больше, а вот в Дубае, где мы сейчас собственно находимся, можно будет прикупить 105 квадратных метров. И это еще раз повторю, мы говорим про такие проекты класса как Grand Royal Residence, Haya, там, ну и так далее. Вот такая интересная значит статистика предоставленная нам извне и при этом интересно то, что цены в Сочи продолжают расти, точнее знаете, они не продолжают расти а просто дешевые предложения вымываются мы сейчас это активно видим на вторичном рынке и цена самого входа на недвижимость в Сочи становится дороже, то есть если например раньше можно было купить квартиру в том же жилом комплексе Альпийском квартал за 9,5 миллионов рублей то вчера вот мы находили например интересное предложение за 10,8 800 уже. А, во фруктах была та же самая история, то есть можно было когда-то там буквально месяца два назад купить квартиру за 9,5 миллионов рублей за 31 квадратный метр, то есть сейчас минимальная цена 10 500, как-то вот так. И то есть по сути эти предложения были и раньше, просто те дешевые разобрали, а остались предложения, которые были, но теперь значит минимальная цена просто повысилась. Тем самым так вот Получилось. Если, знаешь, интересуетесь коммерческой недвижимостью, то Сбер теперь запускает ипотеку на коммерческую недвижимость для физических лиц. Ставка по коммерческой недвижимости составит 12,7% годовых, первоначальный взнос от 30%. И у нас, кстати, есть хорошие предложения в жилом комплексе «Фрукты» по коммерции. Как вы знаете, «Фрукты» — это действительно большой комплекс в Сириусе. Он, кстати, сдался собственникам активно вручают ключи. Я вот тоже являюсь обладателем фруктов, но пока их еще не получил, но очень хочу. И значит, можно эту коммерцию использовать под аптеку, магазин, стоматологию и так далее. Минимальная цена на сегодняшний день составляет 22 миллиона рублей, и рентабельность варьируется в 10-20% опять же от того вида бизнеса, который вы будете там использовать. Но опять же, фрукты действительно большой комплекс, действительно большой территорией, и коммерция там будет нужна причем опять же эта коммерция может работать не только на внутреннюю инфраструктуру, она может работать и на внешней, потому что в самом сириусе пока с именно с жилой вот такой вот коммерции типа стоматологии да, пока их не хватает. И можно как бы на этом купить, значит, помещение, оно у вас все равно остается, коммерция, она, это вообще штучный товар на рынке Сочи, потому что в основном застройщики ее за собой оставляют и редко что реально продается. И вы, значит, сможете ее использовать, в дальнейшем, если, например, вам не понравилось что-то, вы ее всегда продадите плюс-минус за те же самые деньги. Значит, рейды по незаконным постройкам. В первом квартале 2023 года в Сочи нашли 153 объекта самовольного строительства, 27 фактов самовольного занятия городской земли, а также 18 земельных участков, которые используются не по целевому назначению. По всем, значит, из них будут суды. И, как вы понимаете, администрация действительно не собирается кого-то щадить и собирается навести в город порядок. И для будущего благополучия это действительно будет Хорошо. И мы вот, именно исходя из этих вот новостей не рекомендуем вам вкладываться в какие-то проблемные и незаконные проекты, поэтому если вы сейчас рассматриваете недвижимость Сочи, то по ссылкам внизу вы можете обратиться в нашу компанию, наши ребята вас проконсультируют и если вы уже например, выбрали какой-то проект, то мы можем его вам рассказать всю его подноготную. Ну и официальный пляжный сезон в Сочи начнется с 1 июля, обещают благоустройство 180 пляжных территорий, то есть будет хорошо, замечательно для тех, кто собирается в Сочи на курорт, значит 1 июня вас уже там ждут, все будет, бронирование значит работает, все у нас функционирует. Следующая новость. ЖК Caravello Португалии подписали акт ввода на четвертую очередь строительства. И совсем скоро, значит, будут передавать дольщикам ключи. А к середину, где-то к концу апреля откроют продажи на остатки в этой самой четвертой очереди. И цена увеличится примерно процентов на 5 от предыдущей. И, значит, я хочу вам напомнить, что каравела Португалии это единственный... Комплекс, который находится в первой береговой линии со статусом квартира. Там, где вы можете купить новую квартиру, которую никто до вас не юзал, в совершенно новом доме, совершенно с новой инфраструктурой, с новыми бассейнами, парковками, не какими-то умотанными там местами общего пользования. И вообще каравела Португалия действительно очень хороший проект, потому что там ну, совмещено вообще все. И инфраструктура для отдыха, потому что у вас в 50 метрах моря и крутой пляж Дагамыз, он действительно большой. И инфраструктура для жизни, потому что там есть детские площадки, спортивные зоны, бассейны, охрана. И снаружи, значит, находится вся коммерция, в том числе школы, детские садики, в общем, все, что необходимо там есть. И также для тех, кто выбирает апартаменты для доверительного управления в самом центре Сочи, то в апартаментном комплексе Архитектор есть акция. От 600 тысяч за квадратный метр, что, кстати, сильно ниже, чем было до недавнего времени. И, например, доступные апартаменты 34 квадратных метра на четвертом этаже без отделки за 20,5 миллионов рублей. Опять же, это ниже, чем раньше это все стоило. В комплексе, значит, есть уже управляющая компания. Вы можете сдавать свои апартаменты дистанционно, не при этом не находясь в Сочи, получать просто деньги на карту, предварительно подписав договор с управляющей компанией. И можете также посещать свой апартамент, когда вам это захочется. Сам архитектор действительно находится в историческом центре Сочи. Пешая доступность до новой набережной Ривьеры, про которую я вам говорил, до новой набережной, которая будет, до яхтенных марин, до всего. Пешеходная улица Новогинская. То есть там э, именно сам кайф э, самого расположения в том, что все супер близко. И все супер пешком. То есть машина не нужна. Теперь, господа Дубай, самая интересная новость. Первая. Павел Дуров, значит, хотел купить номера на свою тачку за 772 миллиона рублей. Но его перебили ценой в 1,2 миллиарда рублей. И речь идет про автомобильный номер с простой цифрой 7. Вот так вот, господа, значит, дубайские шейхи перебили ценой Павла Дурова, который, кстати, недавно получил гражданство Эмиратов. Хорошие новости для бизнеса в Дубае. Министерство финансов Арабских Эмиратов объявило об освобождении малого и микробизнеса, стартапов и физических лиц от корпоративного налога в 9%. Малый бизнес – это бизнес с доходом до 3 миллионов дирхам, это примерно 60 миллионов рублей в год. И вот, значит, его освободили от корпоративного налога 9%, про который огромное количество новостей было, а как же так, а как же будет и так далее и тому подобное. В Эмиратах, значит, выдадут 100 тысяч золотых виз для привлечения лучших специалистов со всего мира. Тоже очень хорошая новость, то есть сам по себе Дубай заинтересован в качественных, э, в качественных умах, для того, чтобы они развивали территорию, которую здесь, вот, значит, они настроили. В 2022 году... Россияне чаще всего покупали зарубежную недвижимость, на эти где? В Турции и в Дубае. А годом ранее эти страны даже не вошли в топ-10 среди русскоговорящих, но ну, наши с вами сограждан. Следующая новость, господа, Самана Developers представили новый проект в Арджане с рассрочкой на 5 лет. В студии 42,7 квадратных метра с бассейном от 194 тысяч долларов. Все как обычно, хорошая инфраструктура, бассейны, парковки, все это с отделкой и при этом недорого. То есть если пересчитывать, то это получается 368 тысяч за квадратный метр. Если мы будем с вами сравнивать инфраструктуру, которую строят в Дубае, инфраструктуру, которую строят, например, в Москве и Сочи, то вы поймете, что стоимость квадратного метра, когда у вас есть бассейн, собственная парковка, за которую не надо доплачивать, у вас сразу квартира идет с ремонтом, то получается как бы выгоднее. Но, опять же, далеко не каждый готов рассматривать Дубай. Для тех, кто готов, ссылки, как обычно, у нас внизу в описании. Также, если хотите купить большие площади, то в бухте Дубай Крик скоро начнутся продажи в комплексе Крик Уотерс. Средняя площадь – это односпальные апартаменты, 75 квадратных метров, стартовая цена на сегодняшний день 435 тысяч долларов. Господа, еще больше новостей у нас указано в наших телеграм-каналах. Вы найдете их также по ссылкам внизу в описании. Есть канал про Дубай, есть канал про Сочи. И если вам нужна консультация, то также ссылки вы найдете в описании. Звоните, пишите, и значит, наши ребята с вами свяжутся абсолютно ответить на все ваши вопросы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, формат вам был полезен. Ставьте лайки, пишите комменты и рассказывайте об этом канале своим друзьям. С вами был я, Макс Репьев. Удачи вам, всех благ и пока.